Привет всем! Как дела? И добро пожаловать в мой канал! Это мои первое видео, где я говорю по-русски. Да, я изучаю русский язык. Почему? Я не знаю. Но мне нравится изучать языки. А я думаю, русский язык очень интересный и очень красивый язык. Я живу в Коста-Рике. Испанский мой родной язык. И каждый день я говорю по-английски тоже на моей работе. Um, я работаю на американская компания и там мы говорим uh, uh, по-английски. Uh, конечно, я говорю по-испански каждый день, но мой первый работа я изучал uh, uh, тоже по-португальски. И uh, там я говорил по-португальски, по-английски, по-испански. Uh, но сейчас uh, каждый день я говорю только по-испански и по-английски. Um, да, я изучаю русский язык, я не изучаю каждый день, и я хочу практиковать, и я делаю это видео, потому что я хочу практиковать. Я живу и всегда жил в Коста-Рике, моя жена костариканская, и у нас есть сын и дочь, я сетевод-администратор, моя жена... Она а, а, учитель она работает в детском саду. И а, наш сон, всем а, а наш дочь а, четыре, они играем много. А, но мы говорим а, по-испански дома, только испанский. А, да, я а, тоже люблю музыка. А мой профессор он а, говорит по-русски он изучал в москве и поэтому я а, у меня есть а, книги а, это книги русские книги но это музыка книги а, я а, читал только а, музыка и мой профессор читал а, русский язык а, но да а, это это все. я думаю, да, я играю на трубе, у меня есть э, группа, э, мы, мои друзья, мы э, играем вместе, э, э, и да, я люблю музыка. я люблю изучать языки, я говорю только немного по-немецки и немного по-итальянски, но не очень хорошо. Э, я думаю, я говорю... Э, э, Английский хорошо, и по-португальский хорошо. Конечно, испанский хорошо, это мой родной язык. Я, но я, я хочу uh, изучать uh, русский язык, я, я хочу uh, говорить хорошо. Как ты думаешь, это хорошо, это мало, это очень плохо? Uh, скажите мне, пожалуйста, на комментарии. Большое спасибо и пока-пока.